Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллеги адвокат. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, делимся своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня о правах, ограничениях и системах налогообложения самозанятых и индивидуальных предпринимателей. 2020 год ознаменовался появлением и распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Пандемия коронавируса повлияла на все сферы социальной, экономической и культурной жизни. В ответ на поступающие вызовы оперативно менялось и правовое регулирование. В частности, в России беспрецедентно были расширены полномочия органов исполнительной власти, вплоть до наделения их законотворческой функцией. Разве что похожая ситуация была в 90-е, когда указы президента обладали больше юридической силой, чем законы парламента. В 2020 году больше всего властных полномочий получила Федеральная налоговая служба. Справедливости ради стоит отметить, что авторитет и самостоятельность налоговой службы начали расти еще лет 10 назад, когда главой Федеральной налоговой службы стал Михаил Мишустин. Под его руководством собираемость налогов значительно возросла при одновременном сокращении налоговых проверок. Главным образом это удалось благодаря цифровизация налогообложения, внедрение автоматизированных систем контроля, онлайн касс Однако именно в 2020 году, опять-таки не без участия Мишустина, получившего пост председателя правительства Российской Федерации, налоговая служба присвоила себе массу компетенций, не связанных непосредственно со сбором налогов. Это регистрация юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей, валютный контроль, банкротство. Аккредитация филиалов и представительств иностранных компаний и многое другое. По сути, Федеральная налоговая служба стала основным агентом государства в его взаимодействии с бизнесом и гражданами. Среди экспертов бытует мнение о том, что не за горами запуск так называемого незаметного налогового администрирования, когда налоговые органы будут фактически диктовать сумму налога к уплате а в идеале списывать налоги автоматически такому прогнозу вполне можно доверять на вооружении налоговиков уже есть такие инструменты как помарочный учет товаров национальная система прослеживаемости импортных товаров единый информационный регистр населения в целях выведения доходов граждан из серой зоны, в 2019 году был запущен эксперимент по применению специального налогового режима для самозанятых. Налог для самозанятых называется «налогом на профессиональный доход». Основные положения об эксперименте, предусмотрены Федеральным Законом от 2018 года No 422 ФЗ о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима, налог на профессиональный доход. С 1 июля 2020 года новый режим налогообложения стал доступен в любом регионе Российской Федерации. На данный момент в качестве самозанятых зарегистрировалось более 2 миллионов человек. Чем отличается ведение бизнеса в качестве самозанятого от индивидуального предпринимателя? Каковы плюсы и минусы быть самозанятым? Рассмотрим данные вопросы далее. Итак. Чем отличаются самозанятые от индивидуальных предпринимателей? Первое отличие – это простой и быстрый порядок регистрации в качестве самозанятого. Регистрация осуществляется через приложение «Мой налог» на смартфоне или его веб версии. Писать заявление и посещать налоговую инспекцию при этом не нужно. Достаточно отсканировать паспорт и сделать фотографию на камеру смартфона. Также доступна регистрация в личном кабинете физического лица на сайте налог.ru с помощью учетной записи единого портала государственных и муниципальных услуг или в Уполномоченном банке. Перечень таких банков представлен на сайте Налоговой службы России. При первичной регистрации автоматически предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что регистрация в качестве индивидуального предпринимателя также была значительно упрощена. Сейчас это возможно сделать также удаленно через специальный сервис на сайте ФНС мобильное приложение личный кабинет индивидуального предпринимателя, а также на портале госуслуг. Второе отличие. Стать самозанятым можно по достижении 16 лет, но можно и раньше, с 14 лет, при соблюдении одного из следующих условий – это приобретение несовершеннолетним дееспособности в полном объеме в связи с вступлением в брак. Наличие письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего. Родителей, усыновителей или попечителей на совершение сделок. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства, либо по решению суда. Налоговый режим самозанятого доступен не только гражданам Российской Федерации, но и иностранным гражданам Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, если они ведут деятельность на территории любого из субъектов Российской Федерации специальных оснований для отказа в регистрации в качестве самозанятого законом не предусмотрено. приобрести статус индивидуального предпринимателя разрешается с 18 лет гражданам российской федерации постоянно или временно проживающим в российской федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства однако выше приведенные условия эмансипации несовершеннолетних с 14 лет для ип также применимы в регистрации статуса ИП откажут Следующим основанием. Не представлены надлежащие документы или представлены не в ту организацию. Лицо уже имеет статус индивидуального предпринимателя, лицо лишено права заниматься предпринимательской деятельностью по приговору суда и срок этого запрета еще не истек. Лицо признано банкротом и со дня банкротства не истекло 5 лет. Имеется решение суда о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в принудительном порядке и не истек год с принятия такого решения. ИП был исключен из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и с этого момента не истекли три года. Самозанятость подходит далеко не для всех желающих заниматься бизнесом. Самозанятые должны соответствовать требованиям законодательства, получать доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества. Так, самозанятые вправе оказывать косметические услуги на дому. • Сдавать в аренду жилое помещение посуточно или на длительный срок • Продавать продукцию собственного производства, как выпечку, поделки, картины, выполнять фото и видеосъемку на заказ, быть ведущим мероприятия, давать юридические консультации, вести в бухгалтерию, выполнять строительные и ремонтные работы, заниматься репетиторством и тому подобное при ведении деятельности не иметь работодателя, с которым заключен трудовой договор. При этом самозанятые могут привлекаться индивидуальными предпринимателями и организациями для выполнения работ по договору гражданско-правового характера. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц польза такого сотрудничества состоит в том, что за такого работника не нужно уплачивать НДФЛ и страховые взносы. Например, ресторан может нанять по договору гражданско правового характера самозанятого, занимающегося изготовлением кондитерских изделий. При этом индивидуальному предпринимателю и организациям запрещено нанимать своих бывших сотрудников в течение двух лет с момента их увольнения. Самозанятые вправе совмещать официальную трудовую деятельность и собственный бизнес. Например, по графику 2 на 2 работать кассиром в магазине, в свободное время делать маникюр на дому. Не привлекать приведение деятельности наемных работников по трудовым договорам. Как уже было сказано выше, самозанятые самостоятельно осуществляет свою деятельность. Вместе с тем, согласно письма Федеральной налоговой службы от 2020 года, самозанятым не запрещено привлекать к работе исполнителей по договорам гражданского правового характера. Например, по договору подряда. Доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не должны превышать в текущем календарном году 2 миллиона 400 тысяч рублей. Помимо указанных условий, законом предусмотрен целый ряд ограничений, которые нужно учитывать желающим стать самозанятыми. Так не вправе перейти на новый налоговый режим лица, которые занимаются такими видами деятельности как реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Перечень подакцизных товаров предусмотрен статьей 181 Налогового кодекса. Перечень товаров, подлежащих маркировке, утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. Не вправе стать самозанятыми лица, занимающиеся перепродажей товаров или имущественных прав, продажей недвижимого имущества и транспортных средств, продажей своего БУ имущества. Налог на продажу ОБУ вещей вообще платить не нужно, но только если они продаются по цене ниже покупной. Стоимость вещи не должна превышать 250 тысяч рублей, либо должна находиться в пользовании более трех лет. Не вправе стать самозанятыми лица, занятые добычей или реализацией полезных ископаемых и подобного. Самозанятыми не могут стать также арбитражные управляющие, медиаторы, нотариусы, адвокаты и лица, работающие в сфере оценочной деятельности. У индивидуальных предпринимателей гораздо меньше ограничений по видам предпринимательской деятельности, которые предусмотрены общероссийским классификатором вида экономической деятельности, так называемый AQD. В основном в качестве индивидуального предпринимателя нельзя заниматься сложной и потенциально опасной деятельностью. Например, в сфере производства и оборота лекарственных препаратов, оружия и боеприпасов, ремонта авиационной техники и подобное. Главным отличием между самозанятыми. Индивидуальным предпринимателем является налоговая ставка и форма отчетности. Для самозанятых установлены две ставки 4 – 4% при расчете с физическими лицами и 6% при расчете с ИП и организациями. Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически в приложении «Мой налог». Не нужно приобретать контрольно-кассовый аппарат и представлять налоговую декларацию. Если требуется справка о доходах, она формируется в приложении. Страховые взносы в пенсионный фонд не уплачиваются. Соответственно, по достижении пенсионного возраста страховая пенсия назначена не будет. Однако гражданин, который до достижения пенсионного возраста был самозанятым, сохраняет право на социальную пенсию. При желании обеспечить в будущем трудовую пенсию можно уплачивать взносы в пенсионный фонд на добровольной основе. Для индивидуальных предпринимателей существует целых четыре вида налоговых режима. Это общая система налогообложения и три специальных режима – упрощенная система налогообложения УСН, патентная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог. С 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход был отменен. Общая система налогообложения применяется по умолчанию, если индивидуальный предприниматель не выбрал другой режим или не может применять другой режим в силу ограничений. ИП платит все классические налоги и взносы. НДФЛ со своих доходов, НДС, страховые взносы за себя при наличии работников перечисляет налог с их зарплат как налоговый агент, а также платит страховые взносы как работодатель. На общей системе налогообложения ИП должен платить и другие налоги, если у него есть какие-либо особые операции или объекты налогообложения. Например, налог на имущество, транспортный налог, акцизы. Общая система налогообложения подходит тем ИП, у кого больше выручка и у кого большинство покупателей также на общей системе налогообложения. В этом случае применяются вычеты по НДС. Упрощенная система налогообложения подходит большинству предпринимателей. УСЭН заменяет уплату с некоторыми исключениями – НДФС доходов индивидуальных предпринимателей, НДС и налога на имущество, которое ИП использует в предпринимательской деятельности. Остальные налоги платятся так же, как при общем режиме. На упрощенке можно выбрать одну из двух налоговых ставок 6 – 6% с доходов или 15% с доходов, уменьшенных на расходы. Патентная система налогообложения применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации. В частности, патентная система применяется при оказании бытовых услуг населению, розничной торговле, автоперевозках. При патентной системе налог не зависит от фактического дохода, а рассчитывается с потенциально возможного дохода в зависимости от условий деятельности. Налоговая ставка составляет. 6%. Патентная система освобождает от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество по деятельности, которая переведена на этот режим. Единый сельскохозяйственный налог подходит только для сельхозпроизводителей. Такая система налогообложения освобождает от уплаты НДФЛ и налога на имущество по недвижимости, которая используется в сельхоздеятельности. Налог нужно рассчитывать с разницей между доходами и расходами поставки 6%. По выбору можно платить НДС как все или получить освобождение от него. За исключением патентной системы, во всех остальных системах налогообложения необходимо представлять декларацию. Наиболее сложная отчетность по общей системе налогообложения. ИП должны иметь в распоряжении контрольно-кассовую технику. Следует заметить, что индивидуальный предприниматель может перейти на уплату налога на профессиональный доход, после чего получит освобождение от уплаты НДС, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России, а также от уплаты фиксированных страховых взносов. Однако для этого ИП должен соответствовать всем требованиям для самозанятых. Пятое отличие. Прекратить статус самозанятого можно в приложении «Мой налог», нажав кнопку сняться с учета и указав причину отказа от статуса самозанятого. Аннулировать статус ИП можно лично или через представителя по доверенности в инспекции Федеральной налоговой службы или МФЦ, а также удаленно на сайте ФНС или портале госуслуг. Важно помнить о необходимости сдать отчетность и заплатить налоги и взносы. После прекращения статуса ИП долги никуда не денутся. Таким образом. Очевидными плюсами самозанятости является автоматизированный процесс отчетности и освобождение от оплаты НДФЛ, а также страховых взносов. Существенным при этом минусом самозанятости является ограниченность сферы деятельности. Для серьезной коммерческой деятельности данный режим однозначно не подходит. Как всегда, статью по озвученной и многим другим темам вы найдете на сайте филиала Дики и на канале Яндекс.Зен.